Тебе, моя подруга Влада, Желаю жизни мармеладной, Ну, чтобы было все окей, Побольше преданных друзей, Любви красивой, словно в сказке, Детей здоровеньких в коляске, Иметь неповторимый стиль, Шикарный дом, автомобиль, Крутую дачу на Монмартре, Жить вдохновенно, и с азартом, ловить удачу на лету, счастливой быть все дни в году.